Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу про новый проект Мастернодный проект Называется Yenox В общем, что у нас по проекту Здесь у нас есть белая бумага Но как многие уже знают, что Белая бумага это как бы в наше время не проблема Ее можно у китайцев купить Так что на это можно Внимание не обращать И она как бы стоит недорого Либо там, я не знаю, еще какие-нибудь способы ее получить есть Так, что у нас получается по проекту то есть сверхбыстрые транзакции, анонимность, все дела, proof of stake, мастернода. Полностью мастернодный проект у нас здесь получается. Ну, здесь то, что все приватно, все шито-крыто, это понятно. По конь, поэтому спецификация. Алгоритм у нас Quark. Время блока 60 секунд. Изменяемая сложность каждый блок. И вот мне интересно количество монет на пол 200 а на пост у нас до бесконечности идет. Как-то не знаю, зачем они так сделали, Ну, не мне решать. Примайн у них 450 тысяч монет, на мастернод надо 10 тысяч монет. То есть, и выходит, это у них на 45 мастернод монет лежит. Но ну, опять же, куда посмотрим, куда они их будут тратить. Так, вот это разработка мобильного приложения. То есть, там будет NFC работать. Ну, как бы вообще, это все уже знают, это если... Мобильное приложение есть, это удобно. Ну, в наших странах, я думаю, это дойдет не скоро. Тем более у нас даже биткоин еще, скажем так, не везде появился. А для нас как бы это не особо будет интересно для наших стран. С этим проехали мы. Ну, по дорожной карте, что у нас? Как обычно у всех идут разработки, маркетинговые компании. Что интересно для нас? Для нас интересно мастернод онлайн листинга, они обещают, и обещают... Сразу такую прям сток exchange биржу. Ну, я как любитель постоянно, прежде чем вот выложить видео, да, связываюсь с разработчиками. Вот я сам получил информацию, которую они предоставили на форуме, на сайте. Потом задаю еще вопросы. Бывает, за то, что задаю много вопросов, банят. Ну, здесь мне вроде бы отвечали. По крайней мере, не знаю, здесь написано мастернод онлайн, но они попадают чуть-чуть на другой листинг. Об этом чуть позже расскажу. И биржа, они собираются, точнее, биржу первую сделать Gravex. Gravex, скажу, биржа такая, не супер-пупер. Не, не знаю, по крайней мере, им совет дал, говорю, на Gravex лучше не идите там, подумайте что-то другое получше. Ну, посмотрим, как они поступят. По крайней мере, биржу обещали в течение недели максимум двух. Так, что у нас дальше? Куда у нас идет прямая? То есть у нас идет половина на мастерноды предпродажа. Неплохие денежки они хотят срубить, скажем так, для развития, в карман себе положить. Ну, как везде все все это понимают. На airdrop у них идет 100 тысяч, неплохо так идет. И на баунти 50 тысяч. Так, ну, примань примерно не поделили так, как с топором порубили. Ладно, дальше у нас идет команда разработчиков, как видим у нас тут все раджаны какие-то, китайчики непонятные, там я не знаю, ну то ладно, люди разные бывают, тут как бы даже не знаю на что смотреть, это для них типа техник какой-то, разработчик. Не знаю, ну, честно говоря, команду можно влепить любую. Любого сейчас человека найди. Все это быстро делается, подделывается. Так что на это можно тоже внимания не обращать. Не можно развить, развитие перейти по ссылке посмотреть. Может быть, реально это какой-то будет человек. Я имею в виду известный. Ну, опять же. Так, обещает нас, типа, в будущем. Конечно, замашки у них неплохие на уши могут многим навешать ну, насчет этого я пока не уверен таких бирж надеемся что хотя бы на ту биржу выйдет и можно будет на этом заработать да что у нас тут есть кошелек у них стандартный там как и в остальных в основных проектов идет в принципе ничего новенького у нас по 64 систему mac linux в общем ничего скажем так новенького мы здесь не увидели дискорд каналы, Twitter есть и тема на биткоин талк. Насчет, то, что они писали онлайн да, но они не попадают на мастер про Как видим, скоро должны появиться. Вот они у нас есть. То есть ждем, когда уже появится, скажем так, на первом листинге. Потом будем ждать, когда они появятся на бирже. В принципе, я не знаю. Если там поучаствовать в каких-нибудь там в баунти, монет можно немного срубить. Можно попробовать для себя их немного прикупить. Но опять же, это если купить для себя мастерноду, тогда желательно, вот пока есть время, да, можно на этой мастерноде заработать еще монет и желательно тогда начинать торговать еще до открытия биржи. То есть курс устанавливает разработчик. Он сказал, допустим, за одну монету доллар. Все, значит, она и столько будет стоить. Но это я образно сказал. Это это столько не стоит. То есть примерно такая же цена, если ее по каналам продавать. Там пускай скидку сделать, будет, у нас. вы ее будете продавать, допустим, не по доллару, а по 80 центов. То есть накрутили мастерноду. Точнее купили мастерноду с мастерноды, еще накрутили, может, на мастерноду. Либо просто там определенное количество монет. Вышли с мастерноды до открытия даже биржи если вам нужны срочно там деньги либо вы как бы не уверены боитесь там потерять что-то с небольшой скидкой скажем так этим же людям можно будет продать зайти вот в этот же даже банально в дискорд и просто написать там кому надо там продам дешевле но желательно это делать тогда уже с другого аккаунта чтобы скажем так ваш основной не заблокировали так как могут заблокировать потому что деньги не им в карман пойдут а вам ну как бы каналы есть всегда продать можно так обычно, допустим, я делаю, зарабатываю на проектах, допустим, когда не уверен, что вот точно там у него будет все хорошо, потом на бирже, что курс не обвалится. Ну, хотя это, как бы, скажем так, редкость. В общем, с этим мы разобрались, что у нас дальше. Сейчас у нас 18 мастернов в сети, 691 тысяча монет. Награда идет, скажем так, 10 монет. Ну, в общем, 18 мастернод есть, то есть, я так понимаю, они свои мастерноды сами же себе запускают, это 100%. Потом идут у них потихоньку продажи, а если идут продажи, значит, они будут листиться скоро. То есть, им выгодно будет, а с другой стороны, может, и невыгодно будет сразу попадать на биржу. Ну, в общем, будем смотреть за развитием, следить этого проекта. Вот темка на форуме, появились они 30 апреля. Скажем так, уже больше двух недель прошло. Можно здесь какую-нибудь информацию получить еще. Также там почитать, что к чему да как будет написано. Ну, а мы уже как бы основную всю информацию получили на их основном сайте. Думаю, о проекте я уже много чего как бы рассказал. Если у вас будут еще какие-то вопросы, ну, сразу скажу по проекту. Как бы риск есть определенный. Насчет того, что потом курс может на бирже обвалиться, так как граликсу я не особо доверяю. Ну по крайней мере, можно будет попробовать. Либо если вы просто получили монет бесплатно, просто пусть у него лежат там в аирдропах поучаствовали. Либо же прикупить, либо скинуться в шары ноду. То есть это уже не в случае чего могут быть небольшие потери. А до открытия биржи, то есть, думаю, потерь как бы не должно быть. Скинуться в шарит ноду, потом ее с нее накрутить, забрать свой процент, продать. То есть, можно зарабатывать даже до открытия биржи. Иногда даже получается больше зарабатывать до открытия биржи, чем когда она попадает на биржу. В общем, пока по этому проекту у меня вроде бы все. Если у вас будут какие-то интересующие вопросы, пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком, давайте мужики. Всем удачи, всем профита, всем пока.